как бы операцию делали по удалению геморроя uh -huh. в ноябре, 21 ноября, uh -huh. вот, полтора месяца сидел на диете, как бы там, ну, положено, чтобы нормально порядка. Uh -huh. вот, полтора месяца просидел, и, короче, это, после этого у меня началось, короче, ну, заболел, как гриппом, uh -huh. вот, гриппом заболел, проболел, После этого, короче... А что за диету у вас там Ну, как Фейт бы каш, кашу, кашу ел вот эту, ну чтобы что Такая... Легкая чтоб пища да, да. Вот. Не у меня постоянно так хрустит шея. У -у -у -у. То есть вот прям вот так вот у -у -у -у. раз, раз. У -у -у -у. Вот. Ну, то есть еще хлеще бывает. У -у -у. Заболел, тут потом выздоравливаю, по -по у меня начинается давление. То есть как панические атаки типа того. Это когда началось? вот где-то в середине января то есть я начал уже есть меня врач разрешил угу. как проктолог то что можете говорит, есть где все подряд я начал есть я -то начал тошнить потом заболел потом тут у меня как бы я пролечился и началось вот давление на погоду реагировать я начал то есть то что 100... стали по нервной системе да да то есть 150 допустим там на стол вот такое вот давление поднимается а у меня свое 120 на 80 ну там 117 на ну, можно сказать, ни с чем, так свиней разводим, там, как в деревне. Это не ничего, это работа. Ну, мы как бы не чистим, там, как бы люди занимаются, как бы, создали там условия эти. Ну, это ваше статем? Да, да, что Ну, нет, пока что, 30 только вот начали с этого. А до этого что да до этого там много чего там, шоурму открывали, это так, пробуем. Предпринимательство. Да, малое предпринимательство. Да, такое. Угу. Что-то думаем. Все. Не пошла шоу. Ну почему пошла? А потом мы ее продали, как бы поняли то, что это не то. Как бы она приносит, но не те деньги. И я поехал к неврологу. Невролог прописал мне там лекарства, ну, типа, чтобы давление нормализовать. Угу. Пропил я эти лекарства, ну, проколол укол там. Вроде как бы таких существенных ну, облегчений ну, сначала стало легче, а потом опять все равно начало такое, ну не сильно уже поднималось давление, но поднималось. Голова вот периодически кружилась даже до операции у меня постоянно так. Это вот началось с ноября 2019 года. Кружится? Да -да. Нет, до этого тоже кружилась. бывал и летом, знаешь, как вот идет... Маленько подкружится, потом раз ловишь сразу. То есть, можно сказать, а не а знаю. После чего, можете вот сказать, вот она в какой момент кружилась, там панель или что? Нет, тут вот просто стоим, разговариваем, допустим. Ну, как-то переживательно, о чем ты стоите, разговариваете, можно важ важную тему Переживательно, смысле. просто раз, только маленько кружанет, глава. Вот. так маленько кружанет голова. Вот. Так-то я занимался еще. Сейчас вот похудел вот с этой операцией. Занимался чем? Занимался чем? Ну, вот, гантели мы поднимали, в зал ходил, как бы. То есть этими штангами вот так вот подтягивался, бруси. Гипертония когда началась? Гипертония после операции началась. После операции, вот как диета прошла, вот это все, и у меня началось как бы скачки вот этих выдавлений. Мне кто говорит... На сколько и... Ну вот 150 на 100, то самое такое высокое было Так, и? Вот. Потом я, допустим, как бы почитал то, что это панические атаки. У меня начало как бы у меня нормализоваться начинало. То есть смотрю, поднимается давление. Я раз маленько начинаю чем нибудь отвлекать. То есть, Каким образом отвлекать Ну, то есть в компьютере начинаю там про панические атаки могу там, ну, смотреть вот эти вот видео. Они там объясняют то, что, короче, я.. Как... Дыханием не сбивайте себя. Да, вот там техника, там, научились то, что это. Типа дышать носом и чтобы животом как бы вот, чувствовать. И вот эту вот пару раз так делаю, раз десять оно как бы хок маленький как бы Молодец. успокаиваюсь, короче. Вот. И вот у меня как в кучу. И тут потом опять недавно заболел, сейчас вот уже как бы, ну, насморк только остался. А когда начали замечать, что уже не появилось? Так, ну, наверное, уже года два, наверное, точно. Но они легкие такие, их, можно сказать, не чувствуют. Раз бывает, а потом две-три недели может не быть. Шея в каком месте болит? Вот не, она как бы не болит. Вот сейчас я начал замечать, вот раньше горло полоскал, допустим. Сейчас горло полоскаю. Поднятие головы. И вот и мне вот сейчас вот как бы как, как подушка там как будто бы какая-то. То есть мне неудобно вот так вот голову сейчас держать. А раньше как бы я не чувствовал, тут, тут у меня как будто упор какой-то. Чего тяжёлая Бывало, да, такое тяжелое, то, что поднимали. Всяко связано там, и в лес ездили, как бы, и бревна нет, не поднимали. Дальше. А, вот эти вот мышцы верхние. Ну, бывает, как бы, забивается, ну как бы, они, как в напряжении. Все время в напряжении, да? Да, так, такое есть. Плечевые вот эти вот суставы? Нет, не болят больно, ничего. Вот занимался, у меня, как бы, мне легко было. То есть, короче, а тут у меня вот дела, дела, дела, и я как бы маленько подзавязался с спортзалом. Между лопаткой есть болевое дискомфорт? Да нет, не бывает. Бывает, когда, ну, как вот, типа, как продует, что ли, вот болит, вот, где он? Слева, справа? А по, по центру. Как бы вот как раз сутулюсь я еще. А вот, допустим, когда... А, а между лопаткой у вас это возникает этот дискомфорт? В какой момент примерно определялись? дискомфорт да да да ну вот это как продует да что-нибудь вот я допустим тогда на бревне вот так вот повис как бы мы машину выдергивали там ну как важили, короче колесо поднимали и вот так раз повис оп, и все короче у меня как колол короче по центру спины я вообще лежкой лежал день потом вот мази это это и все как бы отпустил Бывает, Дальше. как будто, короче, кровообращение плохое такое. Покалывает? Не то, что вот руки как будто так, ну, не Холодные. чувствуют крови, да. Вот бывает, видишь, вена нету. Угу. А бывает вена нормальная, короче. Угу. Угу. У, -у, -у. Ну, у вас анемия есть. То есть вот, вот я вижу по состоянию кожи, анемии нехватка кислорода. Здесь бывает дискомфорт. Как бывает ощущение, может, как сердце с чем-то такое. Ну было. вот было, вот как раз вот как бы у меня шесть лет назад это было. Я, короче, к неврологу поехал, он мне прописал там таблетки. То есть я курить бросил. Uh -huh. Вот Курил раньше. Это 7 лет назад, 25 лет мне было. Я бросил курить, через полгода у меня начались вот эти панические атаки, скачки давления. Я не понимал вообще, что со мной происходит. Я обращаюсь к неврологу, там все больницы пролазил, что только не делал. К неврологу приехал, он мне прописал таблетки, я вот их начал пить. И что-то раз-раз начал тут заниматься спортом, это, и у меня все... Прошло как бы, ничего не тревожит, я как бы mm -hmm. вышел от этого состояния. А вот тут вот операцию начали делать, и вот это вот как коммон, тоже видно, стресс, это, говорит, иммунную систему еще, наркоз вот этот вот маленько подшатывает. У меня все, короче, опять я на 8 килограмм. Лет? Ну, маленько есть, да, бывает. Бывает вот, когда, допустим, стоишь, стоишь долго вот, даже разговариваешь, и она вот как бы начинает, как бы тут лечь охота, как бы начинает как бы… Будто... Да, да, такая. То есть, охота прилечь, допустим, полежать, вот так. Вот. При поднятии тяжести есть болевой синдром? Таких такого не было. Бывает, знаете, когда же просто нагнешься, чем-нибудь раз в кольцо спину. А в поясницу только, или же в ягодицы в ноги отстреливает? Ноги нет, не отстреливают. Ягодицы бывает, побаливают, нет. Сами мышцы грушевидные, мышцы, ну, то есть как спи пиосидальчик, нерв нет? Нет. Mm -hmm. Раньше было давным-давно. Вот когда заниматься начал, начал присед со штангой делать, то есть ровненько. То есть у меня вот это все прошло. У меня раньше и спина, может быть, даже почаще болела. А когда вот там ноги вставляешь и телом вот так вот раз. Да-да. Mm -hmm. Я вот постоянно, короче, ее делал, делал, делал. Я даже выравниваться начал. То есть у меня мышцы, видимо, короче, как бы это, ну, все закупировали. Вот. А тут похудел, когда вот с этой операцией, и давно в спортзал не ходил. То есть вот это все, короче, как бы скачнуло. Бывает такое ощущение, как будто бы ну, типа истощение, что ли, я бы сказал. Такое. Истощение, что вы под ним Усталость, получается или ну, что? Ну худеет, типа нога. Вот я, допустим, в зал ходил, она, допустим, у меня как бы полнее mm -hmm. Ну, как бы. А вот когда, допустим, вот сейчас я с этой операцией, с этой, я прям чувствую себя, вот прям выжили мне как будто всего. -то. Да, свой, как судорога нервничать. Mm. поэтому это, эта нервная система вас сжирает да, а вот когда занимаешься я видимо расслабляюсь Ступ, ступни ног, есть напряжение? ступни бывает да нет такого нет. Не имеет. у а меня нет. бывает такое, то, что как бы знаешь, как холодеют ноги мёрзну. да, мерзнут а они мерзнут и зимой и летом? Или... ну летом не потеют как mm -hmm. бы. а зимой а бы мерзнет в... вся нога или только пальцы? ну нет, как бы вся в общем замерзает когда нервная система возбуждена, что-то вас беспокоит, она столько сил съедает, что у людей, вот, ладно, вы там что-то еще как-то мозги шарят, что-то предпринимать можете. Человек ничего думать не может. Жить не хочется. Ну, жить-то нет, хочется, короче. Ну, слава богу, это отлично. Это отлично. Тут есть смещение, но незначительно. Чуть-чуть, на. вот тут у нас клево, вот что вас защемляет слева. Москвил здесь, к второй степени. И здесь он позвонки, то он все. Вытащил себе, да? Что у этого у динозавра здесь как этот торчат. Ну <с <с да, <с вот <с когда занимался, он как бы а -а -а. более так становится. А то, что тут наркоз делают, ничего, поясницу же мне делали. Ну, спину. Да, это нет, спинной мозг усыпляет, это тоже. У вас из-за чего, из-за чего здесь защемляет, объясняю. Вот здесь вот то есть получается изгиб как полмесяца угу. и у вас вот эти мышцы натянул сюда а вот эти сжала и вот эти мышцы у вас нормального питания не получает а вот эти постоянно гипертонусе то есть ну перенапряжение да вот вот он шарик у вас катается а здесь мертвяк здесь он ребра ну, ну как бы здесь да. я не чувствую да а здесь да, всё... да здесь вы чувствуете да да, да, да, да. вот о чем дальше с другой стороны а C6, C7, да, то есть это нижние шеи позвонки uh -huh. смещены у вас влево, это вот что-то, левой рукой дернули что-то, и поэтому она защемила у вас левое вот это вот окорн ⁇ называется, да, верхние uh -huh. мышцы, и при этом, так как она ушла сюда, сюда, соответственно, здесь натянута, видите, она деградирована, а здесь получается зажата такая напряженная, поэтому у вас по плечо одно выше другого тоже получается. Да, да. Следующее, поехали. Здесь болезнь есть, а ага, ух ты тут как смещенные у yes. нас. Второй, третий, да. Такой, как синячок, есть? Где? Ну, вот как чувствуете, как синячок, болевой синдром, вот здесь. Ну, что тут, вот тут, вот тут. Да, да, да, да, да, да, может быть. Соответственно, так как шейные позвонки смещены, у вас, вот они, два разгибателя шеи идут ага. с двух сторон. То есть, вот они с двух сторон должны, голову одинаково работать. С правой стороны практически не работает, левая ага. перегружена. И вот из-за этого хрустает, да? Нет, хрустает из-за смещения сильно. Ну вот, смотрите, да, вот они два, ага. вот две мышцы, вот я правую. ничего, наверное, такого болевого нет, а левая, видите, как а -а -а, катается, да? Да, да, а -а -а. Побольнее, чем справа. А -а -а. Да, да, ну дискомфортнее, да. да. Дальше. У нас здесь изгиб, ну, здесь компенсация идет по этому грудной отделу, да. Левая нога у вас короче на полтора сантиметра, чем правая. Это означает, что таз вот таким образом перекошен. Здесь нажимай, болезнь есть? Нет. Ну копчик не сломанный. А, ну смещение кольца, Все понятно. Кольцовый отдел есть смещение, но копчик не сломанный у нас. Нет, отбавь болезнь? Нет. Ну нет, он не сломанный. Вестец смещенный, тогда. Они а писали, что сломанный. Может был перелом срослось? Да нет, оно если срастается, оно загибается просто. Ты, он Перелом, когда, когда ты на него падаешь, а он uh -huh. если падает, он загибается. И когда ты в туалет ходишь, то есть тебе там, например, как-то мешает, условно, да? Нет, как-то тебя... не мешает. Ну все тогда. Ага, вот у нас здесь немножко весь. вот у нас 4 позвоночка вышло здесь, да? И они у нас сместились вправо. Вот оно все торчит у нас. Натягались нормально. Здесь у справа ушло, здесь влево. То есть, от, от физического? Да? Это это именно поднимали неправильно груз. Ага. И вот и Я вам сейчас точки буду нажимать. Вы мне по десятибалльной шкале оценку дадите да. у болевого ага. синдрома. Десять – это как будто руку оторвало, ноль – это просто нажатие. Поехали. Оценка? Ну, как бы, нормально. Оценка? Ну, пять. Хорошо. Оценка? 4 где-то. Оценка? 2 где-то Оценка? Вот тут, тут побольше, где-то 8 uh -huh. Оценка? Где-то 5 Оценка? Где-то поменьше Оценка? Где-то 8 да. Оценка? Uh -huh. Поме здесь поменьше uh -huh. оценка. оценка? Ну, 5 где-то Оценка? Здесь поменьше. Поменьше сколько? Ну где-то 3, может, куда 4. Оценка? 5. Оценка. 4 где-то 3. Оценка. Также 4-3. Оценка. Также. Вдох. Вдох. <звук> дыши, дыши, дыши. Все хорошо. Вдох. Вдох. Я болезнь не делаю никакой, все. Вдох, выдох. Маленько рисковатый массаж, просто и все. Ну вот и все, движение пошло. Выдох. Если так закружится, ничего страшного, если тошнить начнет, скажете, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Не выдохнул, да? Надо выдыхать. Вдох. Выдох. Все мочено. Здесь вот оно, чувствуете, да? Бескомфортно здесь болезнь, mm -hmm. да? Потому что позвонок больше почти на сантиметр выпал, у вас. Спинной мозг, перекрытие идет, И поэтому частично у вас сигнал нормально к телу не проходит, и ноги где-то мерзнут, где-то еще, то есть воздух, да? В том числе воздух. Воздух у вас на нервной почве не хватает. А, когда человек сильно нервничает, вот здесь вот у вас позвонки ушли влево, а вот эти вот, Жить uh -huh. вправо. Вот они в разные стороны у нас разошлись. Здесь, здесь право. А здесь влево. То есть вот выпало. На животе спите? Нет. Может, в где-то. Может, трудовая травма. Mm -hmm. Сейчас неудобно мне спать. Еще раз. Смотрите, влево, вправо, влево, вправо, влево. Mm -hmm. Шахматка нормальная такая. болезненности нет никакой совсем просто подтянет отдал голову голову отдали отдали так. отдали отдали отдали положил голова у вас весит 3,5 килограмма я должен этот вес чувствовать молочина вдох глубокий выдох зубки жали чуть тянул вашу красивую держаться не надо Все, не вдох выдох Вот эти... Опять вы, вы все, что вы побаиваетесь, вы себе мешаете, понимаете? Вы не даете не доделать. Сейчас хуст шеи был. Она немножко да. Вы не даете мне растянуть. Я же вижу, что вы напрягаетесь как супер. Вот, все. все, все, не напрягаюсь. Навредить вам сложно, когда шеей работаешь. Если вы расслаблены максимально, да, через силу, для вас слово расслабление сложно. Если вы расслаблены максимально, тогда у нас все с вами мягенько, безболезненно получается. Как только человек начинает напрягаться, соответственно, <связывается> мне, я, получается, что тяну мышцу. Тяну я мышцу. Думаю. Если она расслаблена, мышцу никак не потянешь, потому что она очень эластичная. Все просто страшно, лестничную мышцы просто потянули все, ну, вот у нас все и стало. А? Здесь болезни нет уже, uh -huh. uh -huh. ну, все, то что здесь перегружено было, мы расслабили, здесь уже вон, в жижу превратился, в крайне, вон, да, все развернуло. Так, все просто оказывается у нас, дышим, дышим, сейчас поясничку немножко вашу, берем, чтобы болевых у нас синдром в поясницы не было. Пускай, пускай, пускай, пускай. Вдох! Тянемся, тянемся. Вдох! Втягиваемся, втягиваемся, mm. mm, mm, mm, mm, mm. Вдох! Исце, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, втягиваемся, Немножко сейчас потрясывать, может начать. Нервное окончание соединили. Вдох. Вдох вот так Здесь хуже, да, у нас. Леницы Вдох. Выда. Нет, не отдаете. Вдох. Выда. Растяжка-то нормальная. Еще. Вот, она уходит только. Ну вот умничка, все, Давай, дышь, дышь, дышь. давай, давай, давай, давай. воздействия не дали, да, вот, то есть как такового указать. но что может быть? Все равно может быть покалывание, потому что шею, шею у меня, слава богу, у меня с вами получилось. До конца, конечно, 7-6 позвонок у меня не дали поставить, да, то есть немножко остался он смещенный, вот, но лучше, чем было, скажем. Может покалывать сосуды здесь вот, может э, немножко подняться даже где-то температура, хотя в вашем случае это маловероятно, потому что мы как таковой работает Толком. Не получилось наверное, провести. Немножко расслабили, скажем так, расслабили тело, поставили шею, скажем, нулевую нельзя. Да, сейчас вы, хрустит, быстро, у меня будет э э э да. если проседать. То есть хрустит она тогда, когда позвонки проседают. То есть очень сильное смещение было. Есть, чтобы общее понимание было, да, то есть вот она идеально должна быть да. ровненькая. Так, у нас 7-6 влево. Здесь два позвонка вправо. Здесь два влево. Три влево и один верхний самый вправо. То есть вот Такая шахматная... Да, да, да. Но это обычно или во сне происходит, или родовая травма даже. То есть это могла бы родовая травма. То есть, ну, когда рождался, то есть у нас всем почти смещает позвонки шейные. Вот, поэтому их ставить нужно с рождения. Дети, на самом деле. Пока да, да. Но просто, если маленький ты тебе поставить, просто значит у тебя в жизни меньше проблем будет. Вот и все, Потому что, он значит, элект... электросигнал, -электро -электро то есть мы все работаем от электричества, которого вырабатывает мозг. Mm -hmm. Там от... до 8 вольт идет, да, Соответственно, если у тебя основной кабель, это спинной мозг, через который идет, Если у тебя, а у вас было смещение сильное, да? Если у тебя здесь смещение, ну вот он, кабель, вот он пережат. Mm -hmm. Что происходит? Перегор... Ну, то есть короткое замекание обычному электричеству. Но человек такое существо, которое не умирает, да? Соответственно, у него пережимается, у него начинает вот спазмы здесь, спазмы тут, головные боли, головокружения, да, да, ну, да, Начи плохо, потому что плохо работают органы, потому что электричество все работает за счет электричества. Такой, не за счет движения, а за, за счет электричества. Да. да, а если бы нет проходимости. Вот, то есть, получается, сейчас вот провода соединили условно, да, сейчас немножко какие-то другие ощущения пойдут. Вот это упражнение, то, что я вам сжимал здесь, на самом деле вы сутулись не из-за вашей спины, а из-за того, что идет перен... нервное перенапряжение мышц. Почему здесь было больно? Объясняю. Да, вот, было вам очень бо... не больно, Тип у кого нервная система спокойна, вот здесь сжимаешь, им вообще не больно, они даже не чувствуют да, ничего. Дыхание – это ваше все. Объясняю. Еще раз, называется такое русское выражение – от страха в забун. Дыхание сперва, да? Mm -hmm. То есть это из-за чего? Нервная система, она влияет на, нерв... на дыхание. Ты там, когда тебе страхи, да, то есть панические атаки, вы знаете, ты как будто задыхаться начинаешь, да? Mm -hmm. Со mm -hmm. Соответственно, э, мы. Ну, идем... у тебя такого нет чтобы... уж. Ну, ну, это yeah. вообще бывает, yeah. просто, бывает просто просто страх. Даже просто обычный страх. Там кто-то напугал или еще что-то. В драке mm -hmm. бывает такое, да, то есть перед дракой, например, да, как ты там вот, ожидаешь. Э, соответственно, <coughs> мы идем от обратного. Мы раздышиваем. Вот, Вдохните глубоко. Угу. Нет. Давайте нормально вдохните. Угу. У нас легкий процент на 30 работает, чтобы вы понимали. Вы дышите, во-первых, только верхней частью легких. Во-вторых, вы даже их не раздуваете. Теперь смотрите, как должно быть. на 90 где-то, да? то, то есть, я час в день, то есть с утра час в день я уделяю. Пораньше встаю и раздышусь. То есть из дыхания как бы тоже да. зависит, да, вот Нервную систему ты успокаиваешь да. свою, конечно. У вас идет радикальное везде да, действие. У вас или застой, или вы в спортзале себя рвете. Ага. Понятно, да? То есть поэтому геморрой, поэтому простота была, был застой, начал выводить, вроде бы немножко, может, приотпустила, нет то, что у вас вы среднюю у вас нервная система с детства напряжена. — ну, да. С отцом как взаимоотношения? — Ну, как бы ругались родители мне постоянно. — Сейчас в нет? — Ну да, сейчас вместе не живут, как бы, ну но... Ну, когда маленький был, это все да, было. — Да, маленький, они вообще жестко ругались. — Ну, у вас сейчас обиды к отцу остались, это я вижу, да, то есть, соответственно... — так, Такого нет я, я как бы смирился с тем, то что... — Смирился. Это называется «смирился», да, но ну, оно то, осталось. — он, как бы, короче... вы, себе это, вы в себе это принудительно подушили задушили, как вот бы это, я... Ну, дурак мог, был человек, допустим, чем дураков. Ну это, это это вы называется осознанно, но в том в детстве оно еще осталось. То есть вы сейчас расслабились просто, скажем так, вы в себе это задушили принудительно, потому что это, ну там как говорится, что толку-то разговаривать, они все равно сейчас уже они там в возрасте, да, то есть тем более сейчас разговаривать -то вообще. Ну да, вроде отец, отец, там бесполезно, бесполезно, бесполезно, там, бесполез, бесполез, бесполез, бесполез, там что-то говорить, они уже все равно на своими волнами их не исправишь, они такие, какие они есть. Вы сейчас находитесь реально в пике, вот. Вы сейчас живете не благодаря, а вопреки. Вот. И у вас идет война постоянная самим собой прежде всего. Ну и, соответственно, вы пытаетесь заниматься предпринимательской деятельностью. А деятельность предпринимателя – это что такое? Да? То есть успешная деятельность предпринимателя. Правильное принятие решения, правильное время. А вы не можете этого сделать. Ну, У да, вас я мозги... Сейчас вот в последнее время после операции я ничем не занимаюсь. У вас воз... в основном дома. У вас дома мозги или потому так что вы не можете развеете. принять. Да, вы как максимум можете на людей сорваться, на да. там и так далее. То есть, да, я но но это... но это это очень это, это вообще тяжело очень, да? есть, соответственно. А... А... И, жду, и, вас, и вас это гнетет, и вас да. это гнетет, и вас это убивает. Да, то, то, то есть я вот лежу даже думаю, не могу то давление то че никак не могу сосредоточиться. Вот это вот это можно делать Леша. Ну, надо начать с дыхания. Вот я вот этой методике уделяю час в день, то есть я 30 вдох, 30 выдохов, задержка на выдохе, задержка на вдохе, там потом, и таких четыре, это называется один заход, таких четыре захода я делаю. — Самочувствие маленько наладится, и как бы... — Ну да, нервную систему надо работать, вот эта штука вам очень поможет, и вот, вот понимаете, вот, вот эта книжка, на самом деле, да. Да, вот она... Вот эти первые шесть страниц книжки по большому счету это вот работа с нервной системой и то есть нельзя смотреть нервную систему как отдельное что-то отдельное в организме всегда все надо в комплексе смотреть mm -hmm. потому что нервная система без движения выставля... без движения лимфатической системы правильного выставления она не будет работать нормально. потому что тут застой там застой и так далее лимфатическая система без работы нормального ж... печени и желчного тоже не будет работать Суставы тоже не будут работать. Потому что... Даже если ты в спортзале занимаешься, то есть она не дает да, такого, Нет, конечно. пока ты не Нет, конечно. Вы вернешься. же толком не потеете в спортзале. Нет. Это показатель того, что ваша лимфа не работает. Лимфы не ходят у вас по организму. Человек должен потеть. А И то есть а что это ты... тут все восстановит. Да, да. Ну, все восстановит, да. Но не все восстановит. Но надо mm. с собой работать. Потому что вы прям почувствуете облегчение. Я сам, честно говоря, на этой, этой штуке особенно понервничаюсь. Я просто ситуативно использую, потому что я пью другое. У меня специально мне чай там разработали, да, то есть я специально другое. Тоже успокоительное. Вот такие дела. Это все, короче, молодость, да? Да. Ну, я бы сказал, не молодость, а детство. Потому что это из семьи все идет. Я вам так скажу, есть такое решение простое. Начните отцу писать письма. Не, он рядом. Не-не-не-не-не-не-не. Неправильно не понять. Сел один на один. Никого рядом нет. Взял листок бумаги. И все, что ты ему хотел высказать, плохое, хорошее, написал. Порвал, выкинь? Ой, как бороться. Да-да-да. Это не борьба. Это наоборот ты себе позволяешь. У вас проблема такая, вот у нас у всех такая проблема. Мы себе не позволяем быть слабым. Ну потому что ты на самом деле, если ты проявишь себя эту слабость, тебя сожрут. Ну, да. вот. Соответственно, но один на один с собой ты должен себе позволить. Должен начать себе это позволять. И вы каждый раз боретесь, да что такое у меня сил нет, да что такое у меня вот это, да что такое у меня там давление, да, там да у меня головокружение, да у меня это, да заколебал просто, я принятие решения не могу там и так далее. Ну вот, поэтому с собой нужно вот таким вот образом